Что такое «свобода»? Старый анекдот. Приходит мужик на работу устраиваться. Его спрашивают «Что умеешь?» «Могу копать» – отвечает «Ну, хорошо, еще что-нибудь? Что еще умеешь?» «Ну, могу не копать!» отвечает мужик вот это и есть свобода если ты можешь что-то делать и при этом можешь не делать все то что ты можешь сделать то ты свободен полностью свободен на все свои свои собственные 100 процентов все прекрасные Мужские качества, сила, мужество, щедрость работают только если мужчина свободен. Если мужчина должен быть щедрым, сколько бы он ни дал, кому бы он ничего не сделал, он просто выполняет свой долг. Но какая щедрость в отдаче долга? Если он обязан проявить силу, что-то сделать. Он может только выполнить обязательства. Потратить кучу силы, и в лучшем случае остаться при своих. Он раб обстоятельств, работающий за еду, и чтобы иметь возможность работать за еду дальше. Те, кому нужны хорошие рабы, потирают руки. Они превратили мужчину в мужчину. Из добровольного героя-защитника в бесправного военнообязанного срочника. Если же мужчина сохраняет свою свободу, у него всегда есть возможность совершить поступок. То есть свободно, непринужденно, по своей воле использовать свою эту свободу ради кого-то или чего-то еще. Если мужчина все таки делает то, чего вполне мог бы и не делать, вот тогда он становится героем. Герой – это проводник духа. Ему сопутствует удача. Его любят и женщины, и боги. И те, и другие дают ему силу. И определяется геройство не тем, сколько чего у мужчины есть. Не тем, сколько он накопил, неважно чего, сил, богатств, чего угодно. А только тем определяется, сколько у него свободы. И как он этой свободой распоряжается. Я хочу принести вам свободу. Я уже принес вам свободу. Свободу, которая будет с вами везде и всегда. Даже в отношениях с женщиной. Такую свободу, которую не отнять. Если она вам нужна, вы знаете, к кому вам обращаться. Далее я расскажу о том, что мешает быть свободным.